Попрешествуйте, вы найдете смысл жизни и найдете себя. Это вот одно из моих любимых мест было, когда я здесь жил, в Майами. Ах, <свескотворения> Девочки вон плавали, а мы с тобой не можем. Мы что, бля, хуже девочки, я не понял Ну что, добрался я в аэропорт Короче, не спал несколько дней И немного чувствую себя усталом Всегда греет одна мысль Когда ты понимаешь, что ты летишь В одно из самых крутых мест на планете Сразу успокаивает Сначала лечу, лечу в Лондон В аэропорт Хитроу Сижу там два часа А потом еще 9 часов лечу до моря Конечно, жесть. Но зато моя Красота. О, что мой? еще нужно? <реш> Ох, красота. Не знаю, куда идти. Заблудиться можно в аэропорту. Хреново узнать, что делать, куда идти. Сейчас будем спрашивать, узнавать. Что дальше? Как бы не застрять здесь. Вот такая вот погода в Лондоне идет снег, но, в принципе, тепло, никак как в России. В России вообще манглаз. Еще летел в, в летнюю курточку, е Короче, если вы хотите лететь дешевле, то вам придется лететь с пересадкой, как говорится, с 30 тысяч рублей. Поэтому беритесь с пересадкой, не парьтесь чуть дольше, но зато дешевле. Сэкономите везде, зато потратите где-нибудь там. Появляется на лишний день. Аэропорт настолько огромный, что здесь даже специальные карты короче продаются. И нужно искать свой выход свой. Потому что 4-5 выход можно вообще ехать на каком-то безрейсовом транспорте. Хрен его знает. Но ну, мне повезло. У меня, в принципе, такой простой выход, быстро найду. Это просто какая-то жопа. Чуть не опаздывал на рейс. Несколько рейсов написали перепутал. Фу, аэропорт огромный, бежать так далеко, это просто, это просто жесть. Фу, ну, слава богу, успел. Так что Майами жди меня, наконец-то я скоро буду. Добро пожаловать на работу. Опа! Теперь мы в Майами. Все, добрались, короче, 16 часов лета и я на месте. Друзья встречают, едем дальше. Поехали? Поехали. Жарко, да, у нас? Здесь жара, 23... 26 да, градусов? 26, 28. 28 градусов охренеть. А я в Толстовке, надо срочно ехать, раздеваться, мыться и вперед на пляж. Бля, как же я рад, что я здесь просто не могу. Ох, сколько же радости. Вот так вот в Майами что, переодеваться на улице, приехал с аэропорта сразу, поп переоделся в океан А что еще делать? Это вот одно из моих любимых мест было, когда я здесь жил в Майами Вот он этот ресторанчик клевый, жаришка такая, сидишь, попиваешь холодный коктейльчик, кайфуешь Ох, какая же здесь красота, ребят, просто посмотрите на это, просто посмотрите, Когда здесь жил, просто каждый день на океанчике, каждый день на релаксе. Ох, что может быть лучше, чем в Майами? А? Наверное, только Мальдивы. Но ну и то поделитесь своих, своими комментариями по поводу Мальдив, если вы там были. Напишите, что вам больше понравилось. Короче, идем на пляж плавать. Вот сейчас купим плавки. Я еще даже не заехал. Не кинул вещи даже в квартире. Сразу как прилетел с аэропорта. Сразу на Артём, Артем, вот скажи мне, вот что ты так тепло типа, оделся? Ты, ты, ты как будто в Москве прям, я не знаю. Давай покупаем тебе майку Майами Бич шорты тоже. Smile your own camera. Так, или вот так. Ну, как вам, ребятки, видок? Добро пожаловать в Майами, ребята! это Да, конечно! Эй, ребята, у меня все найс! Nice. Майами! Hey, Какой песок Ах, oh, oh. красотища! Ох, oh, супер! Вот оно, бля! Вот оно! Я снова здесь. Погнали купаться мы. Океан холодный, правда. Ну чё, девочки, фоткаться. Ничего, нормально. Горячий. горячий. Чё? Горячие. Девочки горячие, бля. Ну мы-то еще жарче. Короче, идем проверять океан. <свы> как холодно! <свы> как холодно! <свы> Ух, бля, чуть не снесло. Не, ну пока еще прохладный океан. нет. Девочки, вон, плавали, а мы с тобой не можем. Мы что, бля, хуже девочек, я не понял. Сейчас зайдем, бля, поплаваем. Ох. Да не, нормально, самом деле Это первый взгляд, такая холодная. Абсолютно. Первый заход в океан. Что может быть лучше, чем холодный, холодный, соленый, соленый океан еще и на Майами? Холодном. Вот так или в у нее. Здесь он теплый. Цветов с льдом наших закона а ты прости, мама, я хулиган А ты прости за то, что в голове моей думан. А ты прости за то, что воровал, обманывал Я не видел, мама, я не понимал Не, ну мы не дрались, конечно Очпокались везде, бля А здесь этот, этот чувачок, дурачок Разбил мой скутер Бухлишко взяли? Конечно Все, идем к американцам, бля, друзья как мне взять буклишку? Оп, бухлишечка. Бухличку надо сюда брать с собой. Все, идем. А что, на лифте не поедем? Мы тренируем ягодицы. Да? Оп, оп, оп, давай, ладно. Так, там подвипку не надо мне снимать. Я подвипку не снимаю, а. Ужас. Ну, Боря, давай. Здорово, здорово. Ну, Москва, все. Все, пожалуйста, ты на гугл-блогер, про... да? ты гугл-блогер, московский. Привет. Здравствуйте, Бля, спустя столько лет, Ну Бля, ну все, ну блин. У окей, долетел. Я супер, Видишь без этого? Я правда не спал, трое суток, блядь, не спал. Ничего, будешь спать скоро. <свист> это вообще, ну я так чуть-чуть выспался. Потом, брач, ну скажите же, ребят, что я путешествовать я... это просто херена. Это, это жесть. Согласны? Это жесть. Это шесть. Это смысл как будто твоей <свист> жизни. Согласен? <свист> да, это истинка. Как можно объяснить людям, которые не понимают, что, например, ты улетел надолго, и они пишут типа там, а как ты можешь все деньги спустить на путешествие, а как ты можешь да, там работать, бросить чувак? все и уехать? Да вот так вот, бля, ради вот этого. Мне сейчас просто пишут, как ты уехал, блядь, все бросил. Я говорю, да мне вообще все равно. Для меня это так важно, ребят. <соценно> Давайте поддержим «Поценно! меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> Люди, путешествуйте. Вы найдете смысл жизни и найдете себя. О, путешествуйте. Да. Самое главное, найдете себя. Это, это очень важно. <соценно> <соценно> <соценно> Еще как по алхимике, да? Сказала, молодец. Будем снимать, короче, красивую девушку, будем делать красивые кадры. В принципе, Майами, наверное, не лучший штат для того, чтобы здесь оставаться жить. Нали на борт.